данное видео для многих это вторая часть про о сегодня мы более подробно разберем все разные варианты на решение сдачи по олю значит не будем терять ни минутки и сразу же перейдем к нашей теоретической сначала части, а потом пойдем к практическому решению задач. Значит, какие типы задач встречаются на олю? Это определение состава олюума да, то есть массовая доля, какая будет СО3, какая будет там масса серной кислоты в олиуме и так далее. Второе – это приготовление олеума заданного состава. Условно, у вас есть, ну, скажем так, водный раствор серной кислоты, туда нужно добавить избыток СО3, чтобы частично он прореагировал, например, с водой и еще остался в качестве растворенного вещества. Далее смешение олиума известного состава либо с водой, либо с олиумом другого состава, либо с раствором серной кислоты. В зависимости от того, что с чем мы будем смешивать, в каком соотношении, что в избытке, что в недостатке, у нас будут получаться разные, ну скажем так. Э продукты, ну нельзя сказать реакции, продукты взаимодействия, да и реакции в принципе тоже. То есть у нас может получаться олиум с меньшей массовой долью СО3, с большей массовой долей СО3 или водный раствор серной кислоты. И четвертое это химические реакции олеума с своим участием других веществ, например взаимодействием с металлом, солями, гидроксидами и так далее. Значит смысл в том, что в олиуме, по факту, что это у нас такое? Это H2SO4 концентрированная, ну, я вам напишу плюс SO3, а, то есть раствор концентрированной серной кислоты в кислоты в SO3, и при этом указывает в олиуме массовую долю именно для SO3, то есть если вам будет сказано, что, м, допустим, олиум олеум, массовой долю 20%, значит 20% от общего это будет SO3. Значит, если мы будем растворять, например, в растворе какой-то соли, то, во-первых, водный раствор чаще всего, вода будет взаимодействовать с СО3, образуя H2SO4, повышая ее концентрацию, там, массовую долю, химическое количество и так далее. Ну и мы будем рассчитывать, как же это все будет реагировать с какими-то веществами. Начнем с самого первого определения состава олюма. Значит, Например, такой вариант. Рассчитайте массовую долю оксида серы 6 в олиуме, в котором массовая доля атомов серы равна 33%. Значит, для начала у нас с вами олиум, это H2SO4, но я напишу умножить на SO3. Значит, что у нас здесь есть? Сера у нас есть как в H2SO4, так и в n -ном количестве SO3. Что мы с вами можем сделать? Пойдем от обратного. У нас сказано, что в котором, вот в растворе, массовая доля серы 33%. То есть массовая доля серы – это масса серы из серной кислоты, ну я обозначу как 1, плюс масса серы из СО3 и делить на массу всего олиума. Что мы с вами можем сделать? Во-первых, мы сразу же заменим, что массовая доля серы у нас 0,33. Лучше считать все в долях, да, переводя в проценты, только уже конечный ответ переводить в проценты. Так все считайте по долям. Мы не знаем ни массу серы в первом нашем веществе, ни во втором, ни массу олюма. Что мы можем с вами сделать? Раз у нас относительная величина массовой доли, и такую же относительную величину нам нужно найти, значит я приму, пусть масса всего олиума будет 100 грамм. При этом я не знаю чего. Я не знаю массовой доли э, оксида серых 6. И очень удобно именно в задачах на растворы, олиум, э, смеси веществ принимать то, что вам нужно найти за х. То есть пусть у меня еще и массовая доля SO3 будет х и я напишу это у меня в долях, доли, то есть не в процентах, а в долях. Что у меня тогда получается? Масса SO3 у меня будет 100х, а масса H2SO4 у меня, соответственно, будет 100 минус 100х, то есть то, что приходится, минус то, что приходится на оксид серы 6. Что делать дальше? Как мне пересчитать на массу серы ну, конкретно, можно так сказать? Здесь можно использовать правила атомарности. В одной молекуле H2SO4 у меня содержится один атом серы. И что я могу здесь сделать? Я могу одно соотношение написать по массам, другое по малярным массам. Значит, масса серной кислоты 100-100х. минус Масса серы, мы ее сейчас посчитаем, молярная масса 98 грамм на моль, серы одной 32. Отсюда мы с вами сможем найти массу серы из серной кислоты. Мы перемножаем по диагонали и делим на оставшиеся, то есть 100 минус 100 х, все это умножить на 32, и делим на 98. В принципе, можно сразу же что сделать? 100 умножить на 32 и разделить на 98. У нас получается 32,653 минус 32,653х. Ну, это все грамм. Аналогично я рассчитываю массу серы в SO3. Значит, в одной молекуле SO3 у меня содержится один атом серы. Масса со 3 у меня 100х. Здесь мы посчитаем с вами, какова будет масса серы. Опять же, малярная масса не изменяет 80 память. 16 на 3 плюс 32, да, 80. Малярная масса серы – 32. Отсюда масса серы, нашим мысу 3, опять же, по диагонали перемножаем. 100х умножить на 32 и делим на оставшиеся. 100 умножить на 32 и разделить на 80, это у меня получается 40х. Теперь все наши данные подставляем в уравнение. Я специально выделю другим цветом немножко. Значит, массовая доля у меня 0,33. Масса серы из серной кислоты, вот она у меня, такая большая, 32653 минус 32653х и плюс 40. X, делить на массу олеума. Масса олеума у нас была принята как 100 грамм. Перемножаю по диагонали, получаю 33 равно 32653. И здесь смотрите, минус 32653 и плюс 40х. То есть я от 40 могу отнять 32653. Получится у меня плюс 7,347х. Переношу без х в левую сторону. Получаю я таким образом 0,347 равно 7347х. Теперь нахожу х. 0,347 делю на 7347. Получаю я 0,00. 472. Мы помним, что это в долях, да, я уже больше знаков оставила. Если мы домножим на 100, то массовая доля у нас получится 4,72%. Ну, если бы это было централизованное тестирование, то округляли бы мы с вами до 5%. Так, а еще я вам покажу другой вариант решения этой же задачи. Вы должны помнить о том, что нет одного единого какого-то способа решения сдачи. Их может быть и несколько. Значит, одна и та же задача, да, то есть это не новая, это одна и та же. Значит, что можно сделать? У нас, опять же, H2SO4 умножить на n количество SO3. Что я могу сделать? Я могу принять, пусть, опять же, масса э, нашего олеума, то есть тут остается все то же самое, 100 грамм, но при этом химическое количество H2SO4 я приму как x моль, а химическое количество SO3 я приму как y моль. То есть здесь мне придется решать систему уравнений. В предыдущем варианте сейчас я вернусь. У вас системы уравнений никакой нету, то есть у вас будет одна неизвестная переменная. Здесь в данном случае две. Значит это у меня x, это у меня y. Что мы можем с вами сделать? Значит, массовая доля серы, как мы поняли, это суммарно масса серы, делить на массу всего олеума. Что я могу таким образом сделать? Найти массу всей серы. Значит, 0,33 домножим на 100 грамм. Получится у меня 33 грамма. Отсюда я могу найти химическое количество. 33 грамма поделю на 32 грамм на моль. Сейчас берем на калькулятор. Получается, у нас, ну, будем по правилам ЦТ, 1,31 тысячная моль. Значит, что такое 1,31 тысячная моль? Это та серая, которая находится в серной кислоте, и та сера, которая находится плюс та сера, которая находится в су 3 За счет того, что их соотношение, как мы уже видели в молекулах один к одному, то мы с вами можем записать первое уравнение. Х плюс у равно 1,031. Как сделать второе? У нас есть масса всего нашего олиума. Масса серной кислоты 98х. Молярная масса умножить на химическое количество х плюс 80 умножить на y. Это все равно 100 грамм. Значит, нам дальше нужно что выразить? y. Да? То есть нам y нужно оставить, чтобы потом перейти к непосредственно массе SO3. Я вот здесь вот буду продолжать. Значит, я из первого уравнения выражу y. Это 1,031 минус y. Подставлю это все в первое уравнение. 98 умножить на 1,031 минус y плюс 80y равно 100 грамм. Дальше мы с вами решаем уравнение. Получаем мы 101,38 минус 98y плюс 80y и равно 100. Переношу сюда, например, 101,038 и в правую часть уравнения с y получаем мы 18y у отсюда 1,38 тысячных делить на 18, получаем мы с вами 0,0, ну и по правилам ЦТ я округляю до 58 моль. Значит, это у меня химическое количество СО3. Как теперь найти его массовую долю? Массовая доля СО3 это масса СО3 делить на массу всего олиума. Значит, до этого нам нужно найти массу су 3 0, 0, 58, я уже не буду писать единицы измерения, умножить на 80, это малярная масса. При этом помните, что в CT мы с вами должны заново набирать значение. Так, 4,64. И отсюда массовая доля. но, соответственно, что у нас получается? 4,64 делим мы на 100 и тут же умножаем на 100, чтобы перейти в проценты. Получится 4,64%. Все равно получится 5 в итоге. Но откуда же возникает вот эта разница? За счет того, что мы вот здесь округлили, дальше вот здесь оно, ну, скажем так, округляется, химическое количество округляется. У нас получились немножко разные значения. Да? То есть здесь в данном случае мы тоже округляем. Нельзя сказать, какой из этих вариантов будет более правильным или ближе к ответу. Да? Два решения правильных, просто немножко небольшие разницы из-за того, что где-то больше округлили, где-то меньше округлили. Так, идем с вами дальше. Кстати, решим следующую задачу. К избытку водного раствора по мы на три дважды прибавили навеску олиума массой 302 миллиграмма. При этом выпало осадок массой 939,3 миллиграмма рассчитайте массовую долю оксида серы 6 в олиуме. Значит, в принципе, можно здесь и не переводить миллиграммы. Давайте мы все и оставим и будем считать, что у нас малярная масса будет миллиграмм на моль. Значит, что у нас такое олиум? Опять же, в третий раз, наверное, если не больше, H2SO4 на n количество SO3. Вот это все у нас массой 302 миллиграмма. Значит, когда у нас реагирует вот это все условно с водным раствором-плюмбом NO3 дважды, а раз водный раствор здесь есть еще вода, у нас вода будет реагировать с SO3. Значит, я должна записать следующее уравнение реакции. SO3 плюс H2 получается у меня H2SO4. А потом суммарно та кислота, которая уже была в волеуме, плюс та, которая образовалась в результате реакции, она уже у нас будет реагировать с плюмбом НО3 дважды. И при этом мы помним о том, что соли и кислота могут реагировать в том случае, если у нас кислота более сильная в составе, точнее в составе кислоты, да, нежели чем в составе соли. Либо другой вариант, если у нас образуется осадок, тогда реакция тоже будет протекать. Значит, вот у нас что получается в результате второй реакции. Что мы с вами понимаем? Что тот осадок, который выпал, это 939,3 миллиграмма, это плюмбом NO3 дважды. Давайте найдем химическое количество плюмбом, ой, не плюмбом NO3 дважды, плюмбом SO4. Значит, давайте мы с вами найдем химическое количество, и таким образом мы с вами что сможем? Найти химическое количество серной кислоты, которая и было в объеме, и образовалась в результате реакции. Значит, считаем мы с вами молярную массу 207 плюс 96, это у нас получается 303. Но ну, я прям напишу миллиграмм на моль, нам это никто не запрещает делать. 939 и 3 делю на 303, получается у меня 3 и 1 моль. Значит, с учетом соотношения, оно у нас один к одному, 3,1 моль будет у меня химическое количество серной кислоты. Суммарно. И что же можно сделать? Можно просто принять, что пусть у меня химическое количество серной кислоты в объеме Х, само по себе со 3 y тогда в результате взаимодействия со 3 с водой мы понимаем, что соотношение, опять же, один к одному, значит, химическое количество со 3 будет такое же и у серной кислоты. И что мы с вами можем записать? Х плюс У у нас равно 3,1. Для того, чтобы пришить эту систему уравнений, мне нужно составить второе уравнение. А оно у нас непосредственно будет с массой всего олюма. 98х – это масса всесерной кислоты. 80у – это масса нашего СУ3. И все это равно 302 мг. Почему я вам не рекомендую в данном случае переводить миллиграммы в грамм? У нас будут получаться очень-очень маленькие значения. И непосредственно ну, то есть мы будем округлять, и ответ будет немножко искажаться. И очень часто в ЦТ вы обращаете внимание, в чем вам нужно найти э, ваш конечный ответ. Да? Там могут быть и миллиграммы, например. Значит, что здесь мы должны выразить? Раз мне нужно найти массовую долю SO3, значит, я оставлю y, буду выражать x. x – это 3,1 минус y. Подставлю я это все во второе уравнение. 98 умножить на 3,1 минус y плюс 80y равно 302. Я немножко сюда перемещусь. Значит, 3,1 умножить на 98 – это 303,8 минус 98у плюс 80 y равно 302. Значит, без у я перенесу влево, и здесь у нас 18у будет вправо. У, как сюда мы понимаем, что будет 0,1. 0,1 – это химическое количество SO3. Давайте отсюда найдем массу SO3. 0,1 умножить на 80, получается у нас 8 миллиграмм. Но отсюда мы сможем с вами найти самое главное, то, что нас просят найти массовую долю СО3. 8 миллиграмм, и обратите внимание, я тут все в миллиграммах. Делить на 32, 302 миллиграмма и умножить на 100%. Эти миллиграммы у нас прекрасно сократятся. Значит, 8 делить на 302 и умножить на 100%. Получим мы с вами 2 целых. 649 тысячных процентов. Но если было бы ЦТ, мы бы с вами округлили до 3. Далее мы перейдем к следующему типу задач. Значит, какую массу оксида серы 6 нужно растворить в воде массой 22,5 грамм, чтобы получить олиум с массовой долей С3 15%. Процентов. То есть здесь у нас уже на приготовление олиума. Значит, у нас есть so 3 и растворяет его в воде. В результате этого у нас образуется серная кислота. Но раз нам говорится о том, что образуется именно олиум, значит, я просто в скобочках, чтобы не забыть, у нас здесь будет оставаться в избытке so 3 То есть вот этот вот избыток, он нам и будет давать олиум. Массовая доля СО3 в котором будет 15%. Ну и теперь будем давайте рассуждать. Мы знаем только массу нашей воды, 22,5 грамм, а нужно найти массу SO3. Плюс непосредственно додача на растворы, смеси веществ или же, например, на олеум, в том, что вы можете сразу принимать то, что вам нужно найти за X. То есть пусть у меня со 3 будет массой X грамм. Что у меня тогда получается? Я всегда обращаю внимание на самое последнее, что у меня записано в ну, условиях задачи, можно так сказать, к чему мне нужно стремиться. Мне нужно стремиться к тому, чтобы SO3 в нашем олиуме было 15%. Что это значит? Это масса SO3 избытка делить на массу, и можно сделать следующим образом. SO3 общего, которого вы смешали, Плюс, даже вот так вот я напишу, плюс масса воды. Очень удобно считать массу конечного раствора следующим образом. Вы смешали все то, что у вас было в исходных веществах и отнимаете только то, что выпало в осадок, либо улетело в виде газообразного вещества. То есть это самый простой вариант, а не считать, что то в продуктах реакции. Значит, что мы с вами не знаем. Мы не знаем, сколько у нас чего прореагировало. Теперь, значит, если у нас образуется олюм, значит, вся вода у нас полностью прореагирует. Значит, расчет мы будем вести именно по ней. Я нахожу химическое количество воды, которое прореагировало у нас в данном случае с олюмом. 22,5 я делю на 18. Получается у нас 1,25 моль. Значит, у меня столько СО3 прореагировало. Можно даже это написать. Химическое количество СО3 прореагировавшего 1,25 моль. Что мы будем с вами делать дальше? Нам нужно понять, а каков избыток? Давайте найдем химическое количество СО3, которое было изначально x делю на 80. Тогда химическое количество SO3, которое в избытке, это x делить на 80 и минус 1,25. Я это так и оставляю. Как вариант, можно было, кстати, и по-другому сделать. Почему-то мне сейчас пришло в голову, что мы можем сразу же найти то и массу, даже проще. Давайте даже так и пересчитаем. Ну, как два варианта. Массу SO3, которая прореагировала. 1,25 умножить на 80. Тогда у нас не будет тут никаких дробей. Значит, это 100 грамм. Тогда масса избытка SO3 это х минус 100. И давайте-ка мы это все поставим в нашу массовую долю. Ну, я вот так сделаю. Массовая доля 0,15, масса избытка х минус 100, масса всей, всего нашего SO3 это х, а масса нашей воды... 22 и 5. Значит, что мы с вами делаем? Я вот здесь вот ниже запишу, чтобы не запутаться. Х минус 100 равно 0,15 х плюс 3,375. Значит, что мы с вами делаем? В одну сторону с х, без х, в другую сторону. Обращайте внимание, что 100 я переношу сюда, и у нас меняется знак. То есть у нас получается 103,375. И 1 минус 0,15 у нас 0,85х. Тогда х отсюда 103,375 делю на 0,85. Получается у меня двадцать 121,618 грамм. И обращайте внимание, это сразу же ответ, который нам нужно найти. Это та масса Су-3, которую вы должны добавить, чтобы часть прореагировала с водой, и при этом часть у вас еще образовала олю Далее, какую массу оксида серы 6 надо растворить в 100 граммах водного раствора серной кислоты с массовой долей 75%, чтобы получить олиум с массовой долей 5%? Ну, давайте по порядку все будем э, разбираться. Значит, какую массу оксида серы 6 надо растворить в 100 граммах водного раствора серной кислоты? Значит, у нас H2SO4 100 грамм. Массовая доля 75%, которая, я напишу вот таким вот образом, содержит и серную кислоту, и, соответственно, воду. Вот эта вода у нас будет реагировать с олю, не с олеумом, а с СО3. В результате этого у нас будет получаться H2SO4. И обращайте внимание, что у вас должно получиться. олюм. Значит, у вас здесь в избытке будет опять же СО3, потому что не водный раствор серной кислоты получился, а именно олиум значит, СО3 в избытке. Давайте будем размышлять таким же образом, как и в прошлый раз. У нас есть массовая доля СО3. Что такое массовая доля СО3? Это масса СО3, которая осталась, то есть избытка, делить. Что мы брали с вами в этот раствор? Значит, у нас изначально была масса водного раствора серной кислоты плюс масса олеума, которую мы добавили, всего олеума и тот, который прореагировал, и тот, который остался в избытке. Давайте поэтапно все будем разбирать. Значит, раз у нас СУ3 здесь в избытке, значит считать мы будем по воде. Как мы можем с вами найти воду? Мы понимаем, что весь раствор 100 грамм, 75 приходится на Серную кислоту, значит 25% или 25 грамм, то есть тут легко найти, будет приходиться на воду. И я вам покажу такой вариант, как можно быстренько посчитать по массам, сколько же СО3 у нас прореагировало. У вас соотношение здесь один к одному. Что у нас такое химическое количество? Это масса делить на малярную массу. Сверху над веществом я могу написать массу, снизу малярную массу. 18 грамм на моль. Здесь у нас будет масса СО3 и молярная масса 80 грамм на моль. Что у нас получается? Масса прореагировавшего СО3 это 25 умножить на 80, то есть я умножаю по диагонали и делю на оставшиеся, это 18. Сам процесс один и тот же, как вы будете считать, через химическое количество. Значит, у нас получается тысячных грамм. Теперь мы с вами сделаем следующее. Пусть масса СО3, которая была суммарной, она будет х грамм. Тогда масса СО3, которая осталась в избытке, это все то х минус то, что прореагировало. 111,111 тысячных 111, грамм. Все, подставляем все то, что у нас есть в нашем э, условии задачи. 0,05 – это массовая доля СО 3 Масса избытка х минус одиннадцать целых сто одиннадцать тысячных. Масса раствора серной кислоты 100 грамм плюс масса всего нашего СО три это х и все мы считаем аналогичным образом. х минус сто целых сто одиннадцать тысячных равно 0… Так, у нас здесь просто 5 плюс 0,05 х. Значит, опять же, мы видим, что мы переносим сюда, и у нас получается следующее значение. 116,111,111 тысячных. И сюда мы переносим, у нас получается 0,95 х. Х отсюда. Так, 116,11, делим на 0,095, Х получается 122,222 uh, тысячных грамма. Ну, такое число, то есть округляем его мы до 122. Так, отлично. Идем с вами дальше, и мы сейчас поговорим про смешение или смешивание олиума с водой и водными растворами серной кислоты. Вот немножко мы уже это затронули, но если у вас есть олиум, да, то есть СО3, количество умножить на H2O. Ой, какое H2H2SO4. Есть разные варианты того, что же у вас будет происходить в результате реакции. Значит, если у вас ä, добавляется раствор H2SO4, водный раствор, и тут воды больше по химическому количеству, нежели чем SO3, в результате этого у вас образуется тоже водный раствор серной кислоты, только массовая доля его будет увеличиваться. Почему? У вас получается так, что и су-3 оно полностью реагирует с водой, добавляя ну, условно массу серной кислоты как и вещества, но за счет того, что воды у нас избыток, у нас образуется водный раствор, а не олю. Далее, другой вариант, если вы тоже добавляете раствор серной кислоты, но при этом химическое количество, я даже вот помечу, химическое количество воды равно химическому количеству со3 значит у вас получается ну по факту стопроцентное h2so4 то есть у вас все реагирует у вас нет ни избытка воды ни избытка со3 и другой вариант когда у вас со3 больше нежели чем воды у вас получается олиум, причем что здесь происходит? Здесь уменьшается массовая доля сульфрипа, потому что частично она реагирует с водой. При этом повышается массовая доля H2SO4. В олиуме. То есть различайте и анализируйте, что у вас в избытке и что у вас будет получаться. Если у вас говорится о том, что получился водный раствор, значит вода прореагировала, и еще частично осталось в избытке, что образовательно водный раствор. Если у вас написано, что образовалась стопроцентная серная кислота, значит химическое количество воды и равный равны. Если у вас получился новый олиум с новым соотношением веществ, значит, у вас. Вода в недостатке, потому что она полностью прореагировала, а еще какое-то избыточное сутри у вас осталось. Так, и вот решение следующих задач. Какую массу воды следует добавить к олиуму массой 250 грамм с массовой долей оксида серы 6-15%, процентов, чтобы получить водный раствор серной кислоты с массовой долей ее 65%. И смотрите, я сразу же анализирую. Получить водный раствор серной кислоты. Значит, вода у меня в избытке. Расчет я буду вести по SO3, потому что он в недостатке, и мы можем с вами записывать уравнение реакции такие условные схемы. Какую массу воды следует добавить к олюму? И опять же, я все это прописываю. Олюм это у меня H2SO4 и SO3. Значит, сюда я добавляю воду, и воду я добавляю вот к СО3. Получается у меня H2SO4. Масса самого олеума была 250 грамм. Если вы обратили внимание, то я вообще, в принципе, не люблю писать дано. Я всегда записываю в виде таких схем, понятных для меня. Это не обязательно. Понятное дело, что в школе вас просят записывать дано. Наверное, это удобно для вас, но это не обязательно. То есть э, иногда удобнее записывать все это в виде схемы и понимать, что здесь происходит. Значит, что у нас здесь происходит? Олеум и массовая доля СО3 у нас 15%. Я возле СО3 это напишу. Значит, мне нужно будет найти массу воды, при этом у меня будет получен водный раствор. Значит, я понимаю, что у меня здесь H2O будет находиться в избытке, потому что получили мы с вами водный раствор. При этом массовая доля серной кислоты 65%. Но вот давайте будем с вами рассуждать. Идти от обратного. Что такое массовая доля серной кислоты? Ну и я напишу вот так вот два, то есть в конечном втором растворе. Это масса серной кислоты, которая изначально уже была в олюме, я это помечу, плюс та масса серной кислоты, которая образовалась в результате реакции, вот она у нас, делить на, и что мы с вами сливали условно в нашем растворе, у нас была изначально масса олюма, то есть мы к олиуме, олиуму добавляем воду. Поэтому вот мы с вами записываем массу олиума плюс масса воды. И вам не приходится считать, что тут у вас в продуктах реакция образовалась и так далее. У нас нет здесь ни газа, ни осадка. Поэтому ничего мы не отнимаем. Значит, я прям пропишу, что у меня уже есть. 0,65 массовой доли серной кислоты. Массу э, серной кислоты в олиуме я могу найти. Каким образом? Если 15% приходится на СУ3, значит оставшаяся приходится на... H2SO4. Значит, при этом мне даже можно, что сделать? Мне даже удобнее, наверное, и массу s 3 найти, потому что по нему я буду там рассчитывать потом воду. Значит, что у нас получается? Масса Давайте H2SO4 напишем в олиуме. Это 250 грамм умножить на 0,85. Ну, то есть 100% получается у нас минус 15% приходящихся на SO3. 0,85 я умножаю на 250, получается у меня 212,15 грамм. Теперь масса H2SO4 в результате реакции, которая образовалась. Вот здесь ко мне и нужен будет SO3. Обратите внимание, значит, что я могу сделать. Я от 250 могу просто отнять 212,5. И, и получим мы с вами 37,5 грамма. И опять же, я в принципе сделаю быстрее, я посчитаю по массам. 37,5, здесь у меня будет какая-то масса SO3. Ой, H2SO4, малярная масса SO3 80, малярная масса серной кислоты 98. Таким образом, масса H2SO4 образованная в результате реакции это 37,5. И умножаю на 98, и делю на малярную массу 80. И получим мы с вами 45,900, ну давайте тогда уже 4 знака оставим что ли, 9375 грамм. Значит, мы нашли с вами массу в олиуме серной кислоты, массу в результате реакции. Смотрите, массу воды я могу просто принять за х. Это масса всей той воды, которая, которую мне и нужно будет найти. То есть очень-очень удобно здесь сразу же не химическое количество, а именно массу принимать за х. Все, подставляем наше уравнение. 0,65. Теперь масса серной кислоты в олеуме 212,5. Масса серной кислоты, образовавшиеся в результате реакции 45 целых масса олеума 250 плюс масса воды это x ну вот давайте с вами это все найдем значит 2125 плюс 45 903, 9, 375, это у нас получается 258 4375 равно 0,65 умножить на 250, это 162,5 плюс 0,65х. От 258 целых 4 375 тысяч десятитысячных я отнимаю 162,5. Получается у меня 95,9375 равно 0,65х. Х отсюда я отнимаю. Делю это значение на 0,65, и получаем мы с вами 147,596 грамма. Но если мы с вами будем округлять, то получится 148 грамм. Ну, думаю, что эта задача несложная, да, то есть самое главное проанализировать, что у вас получается, и непосредственно, скажем так, подставить все правильно в ваше уравнение, ну, даже не уравнение, это правильно называется, в вашу формулу массовой доли. Так, и еще одну задачку мы с вами решим. Определите массовую долю в процентах серной кислоты в растворе полученным растворением 50, -50 грамм олиума с массовой долей С3 8%. В водном растворе серной кислоты массой 200 грамм с массовой долей 5%. И теперь смотрите, что мы с вами будем получать. Определите массовую долю H2SO4 в растворе, не в олиуме, а именно в растворе водном. Значит, мы понимаем, что у нас в избытке будет находиться вода. Что мы между собой смешиваем? Олиум, масса которого 50 грамм. И я вот точно так же запишу H2SO4 и SO3. Причем массовая доля SO3. 8%. И смешали мы водный раствор серной кислоты, H2SO4, раствор, который состоит из H2SO4 как вещества и воды. Причем в данном случае масса 200 грамм а массовая доля именно кислоты здесь 5%. Что же будет у нас получаться? Значит, Мы понимаем, что SO3 у нас реагирует с водой, давая еще больше серной кислоты. Но за счет того, что нам нужно найти в водном растворе, значит, у нас в избытке, это я не пишу уравнение реакции, просто чтобы не забыть, у нас будет оставаться вода. Значит, расчет я буду вести именно по СО3, потому что именно она у нас в этом соотношении будет давать серную кислоту. То есть расчет мы всегда ведем по недостатку. Значит, как мне найти массовую долю H2SO4 в конечном, ну, я условно напишу, этот третий раствор. Очень удобно методом стаканов все делать, то есть у меня будет первый, второй и, соответственно, третий раствор. Что это такое? Это масса серной кислоты. В олиуме, поэтому я обозначаю один плюс масса серной кислоты, которая была в водном растворе, плюс масса серной кислоты, которая образовалась в результате реакции. То есть это уже у нас все серная кислота, она никуда не девается. Как теперь найти массу общего раствора? Это все, что мы с вами слили. А слили мы с вами олиум и раствор я помечу, тут масса раствора серной кислоты и помечу, что это тот, который второй был. То есть нам нужно по отдельности все найти эти величины. Значит, давайте начнем по порядку массы серной кислоты в первом нашем растворе, то есть в олиуме. Значит, масса H2SO4. 1 равна 50 грамм умножить, ну я прям вам распишу, это 1, я в долях посчитаю, минус 0,08. То есть 92% или 0,92 у нас будет приходиться на серную кислоту. И масса у нас, соответственно, здесь 46 грамм. Так как у меня расчет дальше для массы серной кислоты, которая образовалась в результате реакции, будет вестись по СО3, значит я сразу же найду здесь массу СО3. 50 минус 46 получается 4 грамма. Дальше, не отходя от касты, так сказать, масса серной кислоты, которая образовалась в результате реакции. Опять же, я рассчитываю все по массам. 4 грамма, 80 грамм на моль, масса серной кислоты 98. Что у нас получается? 4 умножаю на 98 и делю на 80. 4 на 98 и делить на 80. Получилось у нас 4,9 грамма. Я их немножко вот так подчеркну, чтобы потом не потерять. массы вот этих серных кислот. И затем нам нужно найти массу серной кислоты из второго нашего раствора. 200 грамм весь раствор умножить на 0,05. Это, соответственно, наша массовая доля серной кислоты. Получаем мы с вами 10 грамм серной кислоты. Все остальное мы с вами знаем. Масса олимума 50 грамм, масса раствора э, непосредственно H2SO4 200 грамм. Давайте все подставим. Значит, Массовая доля H2SO4 в нашем конечном третьем растворе. Масса первая 46 грамм. Масса из второго раствора – 10, масса серной кислоты, образовавшейся в результате реакции – 4,9, масса олеума – 50 и масса H2SO4 – 200 грамм. Даже если, например, вы не сообразили по поводу того, что же у вас будет получаться в результате реакции, то есть в избытке СО3 или вода, тогда что вы делаете? Находите химическое количество СО3 и находите химическое количество воды. Но представьте, у нас здесь масса СО3 4 грамма, а масса воды девяносто 198, ну понятно, что она будет в избытке, у нас будет получаться водный раствор. То есть можете это прям и просчитать, если э, вам непонятно сразу же, что же у вас будет образовываться. Значит, у нас числители шестьдесят и девять, здесь у нас 250. Делю на 250 и умножаю тут же на 100, получится у меня шесть процента. То есть если бы мы были на ЦТ, округлили бы до 24%. Так, ну что, поехали дальше, еще рассмотрим, как же у нас серная кислота, олиум, все это будет реагировать с какими-то другими веществами, они а между собственными растворами. Например, то есть мы с вами по факту все четыре варианта задач на олюм сегодня прорешаем. К олюму массой 150 грамм с массовой долей оксида серы 6,8,2% добавили воду массой 45,9 грамм. То есть у нас происходит какая-то реакция. Какая максимальная масса железа может прореагировать с полученным раствором? Ну, для начала опять же пишем все схемы. Олюм массой 150 грамм с массовой долей СО 3,8,2% у нас взаимодействуют с водой массой 45,9 граммов. Первое, что мы с вами делаем, еще даже не доходим до железа, железо в самом-самом конце. Что мы с вами делаем, это находим то, что у нас будет получаться. У нас будет получаться олюм, или же у нас будет получаться водный раствор серной кислоты. Для этого мы с вами рассчитываем. Массу СО3, химическое количество и потом химическое количество воды. Значит, масса СО3 в олиуме 150 умножить на 0,082. То есть нам нужно сравнить, что в избытке, а что у нас будет находиться в недостатке. Значит, масса 12,3 грамм. Химическое количество. Ну, тут, в принципе, уже по массе можно просчитать и так увидеть, что у нас воды будет в избытке, но я вам покажу, как это вот конкретно начисло. Значит, делю на 80, получаем 0,154 моль. И тут же нахожу химическое количество воды, которая добавлено к нашему олеуму. 45,9 делю на 18, получаем мы 2,55. То есть во сколько раз химическое количество воды у нас больше, нежели чем э, СО3. Значит, СО3 у нас недостатки, и расчет именно вести мы будем по нему. Мы по СО3 найдем э, массу серной кислоты или химическое количество серной кислоты, которое у нас будет получаться. Прям можно так и просчитать. 0,154... 0,154. Мы с вами все равно понимаем, что серная кислота у нас будет концентрированная. да, Значит, у нас будет протекать окислительно-восстановительная реакция. Значит, это серная кислота, которая получилась в результате реакции. Но в олеуме же была еще своя. Значит, что мы делаем? Мы находим H2SO4, которая была в олеуме. 150 грамм минус то, что приходилось на SO3. Минус и 12,3. Получим мы 137,7 грамма. И тут же нахожу химическое количество, потому что по нему потом проще будет все совместно считать. Делю на 98. Получим мы 1,405 моль. Значит, суммарное химическое количество серной кислоты – это 0,154, то, которое в результате реакции образовалось, и 1,405, то, которое было изначально в олиуме. Итого у нас получается 1,559 моль. Теперь записываем взаимодействие серной кислоты с железом. Железо плюс H2SO4 у нас концентрированное. Но и мы понимаем, что тут необходимо нагревание. Происходит следующее. У нас образуется ферм 2SO4 трижды. Если у нас концентрированная серная кислота реагирует железом, значит у нас будет образовываться сульфат железа 3. SO2. И вода так ну и давайте быстренько мы здесь уравняем так все быстренько уравняли идемте с вами дальше значит общее химическое количество серной кислоты 1 тысячных и с учетом соотношения мы с вами можем посчитать химическое количество железа я его отдельно напишу то есть 1,559 я умножаю на 2 и делю на 6 получим мы с вами 0 52 моль. Дальше находим массу железа. 0,52 умножаю на 56 грамм на моль. Получим мы с вами 29,12 грамм. Так, отлично. То есть максимально столько может раствориться. Идем дальше. Значит, еще одна задачка. К олюму массой 5 грамм с массовой долей серной кислоты, где нам здесь указали на серную кислоту, 20%, добавили 20 грамм водного раствора серной кислоты с массовой долей 5%. В результате полученном растворе внесли цинковые опилки избыток, найдите объем, выделенный при этом газ. То есть полностью нам говорится о том, что серная кислота будет прореагирована раз цинковых избыток цинковых опилок избыток. Ну, давайте размышлять, что у нас здесь получится. Значит, есть олиум. опять же, мне кажется, все одинаково начинается. 5 грамм, где массовая доля H2SO4 у нас 20%. Сюда добавили водный раствор серной кислоты с массой 20 грамм и массовой долей серной кислоты 5%. У нас в результате этого получится что-то, мы сейчас с вами ну, запишем, что там водный раствор или олеум будет получаться. Значит, первое, что мы будем находить, давайте найдем массу h 2 s 4 в первом нашем растворе, да, то есть это 5 умножить на 0,2, я всегда считаю, даже если очень очевидно, я все равно считаю 1 грамм. Значит, масса SO3 у нас, соответственно, будет 4 грамма, и найду отсюда химическое количество. 4 делить на 80, это 0,05 чтобы потом сравнить с химическим количеством воды. Дальше масса здесь, H2SO4, это 20 умножить на 0,05. Это у нас так, 1 тоже. И масса воды у нас, соответственно, 19 грамм. Ну, мы тут понимаем, в принципе, я вам тоже покажу, 19 делить на 18, что у нас получается что в избытке вода, значит, получается у нас водный раствор. Значит, у нас здесь будет плюс H2O, да, это вот у нас избыток, водный раствор. Значит, для того, чтобы нам с вами записать реакцию взаимодействия с цинковыми опилками, значит, что мы с вами должны сделать? Мы должны с вами просчитать, Какое же химическое количество серной кислоты у нас в результате этого образуется? При этом не забываем, что H2SO3 у нас реагирует с водой, и расчет мы будем вести по чем? По SO3. Значит, SO3 у нас 0,05, значит, и столько же H2SO4. Теперь посчитаем химическое количество серной кислоты, та, которая была в нашем во втором растворе. 1 грамм делю на 98 делить на 98 один моль значит суммарно химическое количество э, серной кислоты а еще нам нужно посчитать сколько вот здесь химическое количество она тоже будет 001 да, мы понимаем что 1 грамм значит у нас общее химическое количество серной кислоты равно 0,01 из первого раствора, 0,01 из второго раствора и, соответственно, плюс 0,05 в результате реакции. То есть у нас получается с вами 0,07 моль. Что делаем дальше? Дальше нам нужно посмотреть, а у нас какая будет на самом деле кислота разбавленная или концентрированная. Как же это сделать? Мы должны посчитать массовую долю, потому что если разбавлено, цинк у нас будет давать один газ водород, а если у нас концентрированная, то будет СУ со точнее. То есть тут нужно определить, что же будет за газ. Значит, масса H2SO4 в конечном растворе 0,07 умножить на 98%. Получим мы 6,86 грамм. Найдем массовую долю, но ну я напишу в третьем растворе, H2SO4. 6,86 я делю на массу всего раствора, 25. Получаем мы с вами 27,44%. Что касается серной кислоты, здесь у нас она еще концентрированная, то есть мы считаем до 20%. Это разбавленное, выше 20% это концентрированное. Но цинк, такой металл, он специфичен тем, и цинк, и магний, что они с разной серной кислотой концентрированной, они образуют разные продукты реакции. Вот, например, если у вас примерно равное 30, да, то у вас будет образовываться цинк плюс H2SO4, 30%, плюс-минус, да, то есть у нас 27 близко к 30%. Получается цинк SO4, H2S и H2O. И осталось нам это все уравнять. Уравняли мы с вами. Что у нас дальше получается? Нам нужно найти, сколько же у нас H2S в данном случае улетит. Значит, Мы с вами считали химическое количество серной кислоты 0,07 моль. Давайте мы с вами найдем химическое количество H2S. Оно у нас будет в 5 раз меньше. 0,07 делить на 5 Получаем мы с вами 0,014 моль. Дальше мы с вами достаточно легко можем найти uh, SH2S. Объем его 0,014 я умножаю на 22,4. Получаем мы с вами 0, uh, ну давайте уже 4 знака я запишу, 3136 дм кубических. Это задача не из централизованного тестирования, поэтому вот преемственно такое получение ответа. В принципе, на этом все. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте. Следующая задача быстрее всего будет у нас по пластинке. Надеюсь, что вам все понравилось, стало все немножко более ясным и вы научитесь решать задачи на олиум и на растворы. Всем пока!